уже в жертвеце над нас Истай пракс, истай пракс Где и уже, а сурочки на очах окуляры У нас он прислабил нёх Там все хувается и Люди с тобой не выграются Чего ты ведь нёхом отмутная идея Кдашь чуму, победишь ты дракаю я молся за мало бы на Так тебе треба Вместе грязь, вместе грязь, может жадиться родной Вместе грязь, вместе грязь, за каковое место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 песня, до вторая песня. Есть ещё один из базы отдыха, Саша, Это Серёга. Серёга, давай! Мы вам расскажем кое-что про пустошь, что это за место. Самое жёсткое место на земле. Бо! Постаж заберет твое тело, твое душу. душа навернет наоборот, Про тебя такой прихватит? Постаж заберет твое тело, Твою душу. Постаж! Ти жаркие пески, Высушили мне мозги, Не печали, ни тоски. И... был такой сошел с игла, Чипанова вся страна. Или это, это только я? Поздравствуйте, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Вокруг какие я героин, города достаю солиды Я не знаю даже имя своего Не осталось ничего Я того, что было Здесь только против наши тоже Ребос, Саш! Где летает вешний шуток На стенке сует защита Плачу в небе В доме кто-то из По телегой идут даже в помехе Кто вцелился в Он хочет Если Искафут это фолтергейст Но ничего не говори, Он постоянно что-то ест Доставка с пиулями племет Ночью на кухне мое В огне там он по Помехи на радио волны Так кричат, то выключат Где зоны мой телеофон Пошелеб я заработал Паралитерческий сон Как-то Это Вещи Я пришел без пира, сделка плачет, то ей! Вот я не то Что, зеленый, зафир! кто любит, В доме Он хочет при нас есть! Добрый вечер, друзья. Сегодня с вами будет база отдыха Рой. Я хочу сразу сказать две вещи. Це, слава Украине. Я вижу ССУ. И по другая. у нас сегодня. Я перейду на русский язык в силу того, что мне так быстрее говорить. Извините. У нас сегодня. У нас сегодня на ударной установке играет обычно наш перкуссионист, потому что для меня сегодня было аху и сюрпризом встретит нашего барабанщика в стенах этого охуительного заведения, которому сегодня исполняется 11 лет. Ну, или как-то так примерно. Так что, GM Эдисон, слава Украине! С вами база отдыха. Ро! Давайте договоримся, мы сегодня будем качать, нет, да. а вы будете нам это помогать. А, да, э, а, да, Вон, это покупает библик, пиво. А -а -а -а. Тоха, повернись, покажись. покажись. Мы а особенная пачка, которая никогда не играла два концерта подряд одним и тем же составом. Давайте похлопаем все Антона, которые воюют за нас и за только <плес> Это не переваршенная лудина, фантастический драмер, серьезно, это лудина, яка просто может и робить. <плес> Мы сейчас сыграем просто инструментал. Вам если понравится, то понравится. <плес> это... Короче, мы просто будем качать, ебашить и делать так, чтобы было громко, тяжело и качево. Так давай, давай, давай. Для тех, кто еще не успел погрузиться в Джара мы вам его принесли, короче, Но у нас с собой ничего нету, кроме этой песни жесткой, кто назывался человеческие бошки. Что на драмах у нас сегодня играет прикусынисты то пачка которая два раза не играла а у тебя уже составом никогда два концерта подряд следующая песня следующая... называется подозрительный джентльмен она про нашего барабанщика <смех> про другого <смех> уже а <один> те мистер кранс которой <смех> подозрительный джентльмен это <смех> <смех> Все тема называется Герда, а она проблема наркотиков среди молодежи. Это не наша проблема. Не нужно молодежь. А мы уже Позову песню, пожалуйста. Пай, ну что ты на то? Я что? Сашу такую, что за уши не оттянешь. Погнали. песню мы написали еще в 2014 году, если я не ошибаюсь, и она как раз против Российской Федерации этой ебаной, против этих продажных обоссанных генералов, которые сливают вообще за всю фигню вообще свою честь, достоинство, всякий здравый смысл сбывая реально просто, эта песня против ебаных Сраных, конченых, всех парашистов этих юбаных. Вот так вот, извините, что я ругаюсь, но по-другому не скажешь. Песня называется «Генерал». Не извиняйся, надо было еще кое Своей головы одну очень важную мысль, что мусора, пидорасы, они убили моего лучшего друга в 2012 году. Травят людей из-за спины, занимаются хуй знает чем, вымогали стал слежками поселовым вот этим, блять, петушином. Поэтому мы написали эту песню, которую мы будем играть, как раз про против продажных вот этих вот гребней в мундирах. Но мы решили изменить Малеха припев в этой песне. Поэтому, потому что мы решаем, что есть еще хуже пидорасы. И поэтому но мы решили немножечко изменить. Песня называлась Мусор, то есть Майко, мой полицейский. Сейчас она будет называться Нахурусню. Если Нахурусню, значит танцуем, ребятка. Песни просто для танца, пушечка. Не хватает могилы москаля. Давай, давай. Когда я на тренинге подлюбил, короче, свою музыку.